Меня оскорбляете? Что вы мне вчера кричали? Я работаю, ночами не сплю, а вы меня такими словами да еще при людях. За что? Ясно. Дезертируешь? Убегаешь от трудностей. Нет! Вы посмотрите, какой мускуру развел на весь поселок. Ведь это же цыганщина. Разложение. Чуждые мотивы. Это, здорово что-нибудь новое скажите. Скажу. Ты знаешь, ты кто? Понимаешь? Нытик. Ну, Вы что? Еще сюда пришли оскорблять меня? Вам мало? -то. Да нет, что ты, наоборот, я хотел. Да коррорщаль собрался. А ты провожать его пришел? Ладно, давайте без этого. Ты лучше скажи, как там насчет вашего метода. Да. Давно городец весь в Донбасс переплюнуть? А за нами дело не станет, у нас все готово. Вот пришли по Борис Николаевич. Да? А в профорганизации были? Нам сначала с инженером поговорить, интересно. С инженером. Да. А вот сглавлять кто же будет. Или, может быть, игнорируйте. Слушай, это вроде бы. были, <сас> и организации нас поддерживает. Хадар еще не профорганизация. организация. Хадаров новый у нас человек. И чего что новый? Хадаров у нас всего три месяца, а при нем уже и шахту начали перестраивать. А? И вот он спеть с нами над методом работает. А, а и ты же нам не верил. Говорил про нас, подумаешь, какие гении, Казадоев Бугарков. Попрошу без этого при беспартийных. Вот какая музыка нужна нам, товарищ Петухов. Спят курганы темные, солнце опаленные, И туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые Вышел в степь Донецкую Парень молодой. Через рощи шумные И поля зеленые. Вышел в степь Донецкую Парень молодой. Там на шахте угольной Паренька приметили, Руку дружбы подали, Повели с собой. Девушки пригожие Тихой песней встретили, И в забой направился Парень молодой. Девушки пригожие тихой песней строй. Уйди, я не хочу видеть тебя пьяным. Я ж не пьян. Ну как я могу с тобой разговаривать? На тебя смотреть славится. Такой большой, здоровый. А на что тратишь у свои? А что я пью? Я ж тебя влюбленный Скажи одно слово. Ну что я могу тебе сказать, Харитон? Принцесса Турандот. Вон, дружок твой, иди к нему. Гулять. Гуляки. Ой, гуляки. гуляки! Вот ты говоришь про организации, возглавись. А почему на этого парня никто не обратит внимания? Да он же пьяница. Совершенно некультурный, так сказать, деревенской, сырой. Мы тоже не такие сухие, нас тоже кто-нибудь учил. Там... Ты говоришь пьяница, а я говорю, у него талант есть. Настоящий шахтерский талант. Дай бог всякому. То есть, надо эту парню в руки взять. Что агитируешь, папаша, На Над свежки строешься, стариком. совесть у тебя где? Так ведь с детства присмотра не было. Гувернантка с пожарными гуляла. И видать, вырос, бродяга. бродяг байкал переехал. На встречу уроди, моя мать. Инструмент отпусти. Это вещи вещь из клуба. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Слушай, я хочу с тобой поговорить как партиец с партийцем. Тут черт знает, что творится. Ты с Петуховым объяснился, успокоил его? Подожди, тут политическое дело. Я говорю про этот метод Казадоева и Бугаркова. Хороший метод, цикличная система? Цикличный, цикличный, но могут быть неприятности. Нам, я говорю, политически невыгодно сейчас выдвигать таких людей, как Хазадоев. Что это за фигура? Старик, хвостист, в квартире икон. А Бугарков кандидат, партия у него на поводу. У Бугаркова тоже икон? Не знаю, я у него не был. Жаль, что не был. Почему инициаторы цикличной системы у нас на шахте? Старого шахтера ты считаешь власти Я не об этом. Я говорю, что организация должна стать во главе. Партийная или профсоюзная. А то есть, получается, они инициаторы, а мы с тобой как так сбоку. Ведь это же неверно, политически неверно. Ну на этот раз ты саму согласен. и на этот раз не согласен, ерунду говоришь. Ну как, товарищ, можем начинать? Пожалуй, можно. Сейчас разговаривал с заведующим шахтой. Так. Он намерен назначить вас временно, пока балетник, Штепанович, главным инженером. Что? Ну? Ну Но... не могу, не могу, не могу. Желаю вам мора, пожара, гибели от дурной болезни, разных несчастий, разорения избежать. Шутник, Иван Сергеевич. Ну, Никиты Простепанович. Давай, сынок. Здравствуйте, Никитич. Здравствуйте. Надо, надо поправлять, Никиты Простепанович. А знаю, что надо? Ничего, ничего. Дела ваш плохи, Никиты Простепанович. Зайти. Петухова назначает вместо вас. Как Петухова? А вот так. Петухова. Уже, можно сказать, назначили. А не Кипр, Степанчик, куда Не знаю. Но это же несправедливо. Я в этом не участвовал. Столько лет он проработал, и вдруг его ученика на его место. Лиду успокоится. Я не могу успокоиться. Товарищ Усынин. Да? Но вы ведь в Повторяю, это не моя инициатива. Это же Ходаров. Ходаров. Угу. А я к вам побежал. Усынин там просто истерику устроит. Вас Ладно, ладно, мне это не интересно. Захватить. Вы... Да нет, я, конечно, не позволю. Что за ерунда? Да? Не да поскакать. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита Степанович, как здоровье? Ничего. Благодарю вас. Кашлю его вот только. Спрашивайте о его здоровье, а сами за его спиной. А я не буду молчать. Я хочу все высказать в глаза. Как же это так? Ни с того, ни с сего увольняют главного инженера. Кто увольняет? Я не слышал, что увольняет. А я должен это знать. То есть зачем умнительные люди, ужас. Ну а что я такое сказал? Ничего особенного. А что ты сказал? Что назначает Петухова временно главным инженером, пока болит Никита Степанович. Просто в разговоре сказал. А кто же сказал, что увольняют? Вот, товарищ сестыниц. Я попрошу. Без этого. Я у меня мальчишка. Я не позволю себя морать в глазах народа. Какой он странный. Волнуется, кричит, зачем солдат солдал. Почему солдал? По-моему, просто перепутал. Не понял, в чем дело. Никита Степанович, а? что вы думаете о Петухове? Справится он с работой? Должен бы справиться. Знаете, он очень способный, молодой человек. Очень способный. Это куда вы, товарищ Усынен? А что? Да я вот тут покупки сделал. Думал, еще застану вас. Чего это вы взволнованы? Да ну их. А, это у вас все с Хадаровым. Да, похоже, что он вас выживает. То есть, да ведь подорвет авторитеты. Чего? Ну, это мы еще посмотрим. Подорвет. Ха? Так что нового, как видите, в нашем деле очень немного. За сто лет каменноугольная промышленность сделала не акти какие большие шаги. Хотя жили и до нас умные люди. Можно обедать. Я Никифар Степанов все-таки так и не понял. Как вы, как главный инженер, относитесь к способу Казадоева-Бугаркова? Да как отношусь? Цикличный метод. Хорошо отношусь. Только, видите, в условиях нашей шахты этот способ удлиненных лав едва ли можно применить. Трудно. А я, Никита Степанович, с вами немножечко не согласен. Да. Хоть я и не инженер, но знаю, если мы понатужимся, нажмем, то сделаем. Дело в том, что товарищ Хадаров не раз нам указывал и всегда был прав. Ну, поправляйте, Степанович. Ну, ну. Я у вас еще буду. Ну что вы ходите за мной? Я здесь не заведующий. Давай, давай. Надо, ребята, я в гости выявить. сюда пришел. Ну как же они теперь будут? А в шахту я их все равно не пущу. Ну, да. Нам не надо людей, которые приходят на работу, когда хотят, когда хотят, уходят. Нам нужно постоянного рабочего, честного. Прогуляли они, значит, и вас предупреждаю. А чего? Мы ничего. Мы не прогуливаем. Мы вот за них хлопочем. Имейте в виду, что они к Хадару пойдут. Хадаров, Хадаров, а -а -а. да что вы меня пугаете Хадаровым? За шахтой я. О, ну да чего же вы легки на помине, товарищ Хадаров, я прям удивляю удивляюсь. Ну вот, его. пусть товарищ Хадаров вас и разберет. Ну и разберет, ну. Это в чем дело? Вот этих ребят за прогулу уволили, О. Во. А, -а, а, Крамаренко, Малахов и Кроваткин, а. Тебя тоже уволили? Нет, пока мисс не за что. А их что же, неправильно уволили, что ли? Э, да считаем, что неправильно. Так, значит, они на работу приходили вовремя, не опаздывали, не прогуливали. Mm. Mm. Не знаю, десятник говорит, опаздывали. Так что же за них лопочете? Да, ну, хорошие ребята. Ну mm. да, выпить не дураки. Ну вот видите, ребята, у всей администрации терпение лопнуло. Уходите. Да, чуткости нет. А ты опять пьяный? Зашибает он по этому делу А ты? Я, я тоже Раньше зашибался А теперь бросишь. Да Да как говорит, перековался, посещаю драм-кружок, учусь нарциссом. А ну видно, нарцисс. А вот человек погибает среди людского моря и погибнет, в основном через любовь. Чрезвычайно влюбленный. Кого? Соню Оську, знаете, блондинка такая. А, довольно. Хорошая девушка. Ничего. Ты что же, работаешь плохо из-за любви? Нет, работает он хорошо, только эффекту полного нет. Вот Казадоев учит его, так говорит, что с него толк получится, большой толк. Да-да. Казаду тебя хвалят И действительно, гляди, парень-то какой Видный, красивый Ведь красивый же парень то За тебя любая девушка пошла бы, но Кому же интересно с пьяницей жить? А это же можно перековать. Довольно зубы точить, Ваня? Я серьезно говорю Боляю, вы дурака А могли бы быть хорошими шахтерами Вы что, ждете, что вас вон такая участь постигла, как этих Кроваткиных? Учитель твой, Казадоев, сейчас большое дело затевает. Ты бы должен его правой рукой быть. Чем ты хуже других? Давай, Харитон, так договоримся. Я тебе буду помогать. А ты дашь мне честное слово, что начнешь учиться и будешь как следует работать. На эту силу ты не надеешься, этим сейчас не возьмешь. Умнее способы есть. Ну, даешь слово? Не может он вам честного слова дать. Почему? Характер у него недоступ. Я же говорю, зашибает он. Страшное дело как. А вы все-таки подумайте, ребята, я вам плохого не желаю. Да мягко селит. Чего он дело говорит? Действительно надо подумать, а то попрут как прогульщиков. Законы закон эти нехаханьки. А я чего говорю? А -а -а. А. Конечно правильно, это закон. Но с другой стороны закон нам пить не запрещает. Пивная открыта. Вот тоже а -а -а. правильно, Харитон Егорыч. Пойдем по маханькой по последней трахнем, а? Пойдем, трах! Пойдем! Объявляется народу, всех хотим мы удивить. Завтра будем только воду, только воду будем пить! <связь> <связь> будет моя жить красиво, будет и девушек и не боссы и не пиво только Так, значит с сегодняшнего дня принимаем на себя обязанности главного инженера а? пока болен Никифор Степанович да вы что принимаем лазненько садитесь сейчас и приказ заготовим Послушай, дружок, я хочу поговорить с тобой по-свойски. Хорошо, пожалуйста. Сколько тебе лет? 26. Ну да, я так и думал, не больше. Из молодых до ранней. У тебя, говорят, есть девушка в Москве. Есть. Да-да, ты говорил, невеста. У -у -у. И ты скучаешь без нее, правда скучаешь? А вам, собственно говоря, какое дело? Чудак. Я ему советую, а он сердится. Что вы мне советуете, отказаться? Уехать, Ну да, а вы будете кричать, гнилая интеллигенция. Нытик, так что ли? Да ведь ты сам хотел уехать. Вещи собирал. А как главным инженером назначили, так остался. Это, знаешь, карьеризмом пахнет. Дешевая провокация. Ну как ты сказал, повтори. Провокация. Ясно, товарищ Петухов. Что? Я попрошу. Без этого. Интересно. А кто тебе дал право со мной так. Ну вот, приказ и подписан. Ну, желаю успеха. Mm. Стараюсь. Ничего, ничего. Это же глупость. Ой, черт. Дикость. Да -да, а чего Дикость. Да-да, идиотство. Отчего ты волнуешься? А может быть, это будет действительно хорошо? <свят> и потом Хадаров тоже настаивает. Хадаров, Хадаров. Хадаров, наверное, давно нового директора подыскивает. Слушай, товарищ Чусенин. Ты понимаешь, чего ты говоришь? А что же? Хадаров, наверное, обо мне думает, чтобы и меня как-нибудь того. Я тебя не понимаю, товарищ Усейн. Ну да меня ты не понимаешь, а Хадарова понимаешь. У него он все алкоголики, дружки. Он даже к Харитону Булону учительницу представил. Он потворствует хулиганам, пьяницам, дебаширам. И я не знаю. Если хочешь, то, может быть, все это делается и не без определенного смысла. Ну это слишком. Насчет этого ты брось. И все равно, я думаю, мы должны сигнализировать, должны написать в райком. А то ведь нам с тобой потом отвечать придется. А вдруг что-нибудь такое случится? А Петуховым напишем это ад. Ведь заставил он тебя назначить Петухова. Нет. А ты не покрывай, нет, я знаю. Ты сам сейчас сказал, Ходаров наставил. Как ты не понимаешь, он срывает единое началье. Сам вырывается вперед, а она затемняет. Напишем, травля тебя и меня, это два. Пьяница Харитон Балун. Это три. Не помню, что у него прогулов не было. Нет, прогулов у него не было. И опоздания не было? Нет. Ну да. Это тоже характерный факт. На всякий случай напишем прогульщик. Пока там разберут, я верю, он докатится. Хадаров покровительствует прогульщикам. Правильно? В бассейн проведено три трубы. Первая наполняет бассейн за 15 часов, вторая за 12 часов, третья выливает всю воду за 10 часов. Какая часть бассейна наполняется, если открыть все три трубы на один час? Что? Ну, если открыть все три трубы на один час. Это что, все сейчас решать? Любят, ну, да. бурганы темные, солнце маленные, и туманы белые ходят черы доросши шумные и полет. Вышел в Донецкую, парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые. Вышел в стель Донецкую, парень молодой. Макар, а у тебя большие способности? Ты бы мог пивной выступать. Могу. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой девушки привожие тихо и песней и в забой направил парень молодой. Девушки привожие в тихой песней встретили и в забой направил на парень молодой. Видал студента, какой тихий стал. Я, Ниненька, в раз все не могу. У меня памяти нет. Это почему же? Я так понимаю, что я ее вином сильно попою. Вы хоть теперь не пейте, Харитон Егорович. Да я не пью, Ниночка. С вчерашнего дня ничего в рот не брал. А душа, наверное, горит. Требует душа, Уйди, Ваня, прошу как человека. Простите, товарищ педагог. Харитон там Макар Ляготин пришел. Может, ты музычку послушать хочешь? Уйди, Ваня, некогда мне. Подумаешь, государственное дело. Премьер-министр без портфеля. Нет ничего, нет. Лишь в арифметику углубил. <свят> Желает показать себя в полном блед. <свят> Вы, выламывает из себя. Это <свят> <свят> <свят> да Это <-да>, герой или нет? Судья. Да не хочу я об этом? Нет, нет, ты садись. Садись. Из-за него народ и шахты уходит. Она даже разговаривать не желает. Правильно, Ваня Курский тебя принцессой называет. Действительно, принцесса есть. Ну и пусть. Что пусть? Пусть называет. А вот вам стыдно за Ваней Курским повторять. Вы партийный секретарь. Я тоже могу спросить. ваше что какое дело в чужую душу заглядывать? Ты погоди, я подружбе хотел сказать. Парень он видный, Ты сама это знаешь. Я ничего не говорю. Вот если не пил. Не пил? Ну тут много от тебя зависит. Ты должна повлиять на него. Это все в твоих руках. Заставил учить, он перестанет пить. Поручайте. Ну что ж, могу поручиться, пожалуйста. Да он сейчас не пьет. Говорит, никогда не будет. Ухаживает. Ну, сейчас будет дело. Уходи, Макар, уноси свою гармонь, уноси. Каритон Егорьевич, есть дело? Опять пиво? Я тебе серьезно хочу что-то сказать. Ну чего ты? Сонечка, твоя где? В садике с Кадаром он гуляет. Ну? Да, он её там уговаривает, понял насчет чего? А тебя, за студентом сделал, вроде так для... Вот это глаз, понял? Брешишь? Ах, брешу. Ваня! Постой! <смех> я тебя, Соня, не сватываю, меня в таком тонком деле квалификации не хватает. <смех> <смех> Но, по-моему, если вы действительно друг друга любите, а что он тебя любит, я знаю... Я тоже. Почему же вы не встретитесь? Почему вы не поговорите? Учишься? Ну-ну. А они гуляют. Чё это? Вон там полюбуйся. Это работа. Да, Хритон Егорыч, теперь я вижу твое дело телячье. Ну, давай, я. Ну как, Кузьма Петрович? Да вот, у нас такое дело разгорится, что только держишь. Но ну, а заминки никакой не будет. Да, без заминки нельзя. А почему же нельзя? Можно и без заминки. Ну ладно. Хорошо. Ну пошли, товарищ. Ай, яй яй яй яй Да, никогда еще не бывало такой длинной лавы. И потом кровля тяжелая, мокрая, обязательно будет обвал. Ты думаешь? Вы смотрите, какой лес ставят, как нарочно. Да я смотрю, Борис Николаевич. Значит, плохо смотрите, Асан Петрович. Внилось. Слышь, слышь, из Измайлов В начальник участка коммунист. Что же делать, а? Простор какой, красота. чего? Хороша лава, говорю, ампир. Ампир? Вот под суд пойдем, когда будет ампир. Да, конечно, можем пойти и под суд, если чего не доглядим. Ага, Асан, иди сюда. Ну как? Подрывает. Чего это? Подрывает, говорю, твой авторитет. Кто? Кто, ну, Петухов. Чем же это подрывает? Ну, кричал сейчас на тебя. Не слыхал. А ты что насчет лавы скажешь? Хороша лава. Тут можно такую добычу дать, что сам Алексей Григорьевич Стаханов ахнет. ты именно, что ахнет. Я тебя не понимаю, сын, и чего ты каркаешь, как ворон? То есть? Вот петухом хочешь меня поссорить, то лава тебе не нравится. Не понимаю. Нет, ты видал, это уже менее. Ходаровская. Да брось пожалуйста, честное слово. Борис Николаевич, я хотел... Да? Управление Круглей, как вы сами знаете, сложнейшее дело, и недооценивать этого нельзя. Ну? Вы подумайте. Вот говорят, может быть, обвал. И тогда сами понимаете. То есть, Захаров, я, кажется, исполняю обязанности главного инженера. Естественно, за все отвечаю. Значит, есть уверенность? Если бы не было уверенности, нельзя было бы рисковать? Да-да. Да. Да. А я остаюсь при своем мнении. У меня свои уши, свои глаза. И я тебя еще раз предупреждаю. Если что-нибудь случится, я не отвечаю. Отвечать-то я один буду, Иван Сергеевич. Не боишься. Боюсь. А как ты думаешь, не будет тебе боязно, если я донесу, что вы с отцом колхозный амбас? Неван Сергеевич, вы ж сами. Знаю, не гавкай. Ты что же, продавать меня вздумал? Забыл, как я тебя маленького нянчил. Кузьмин! Кузьмин! Кузьмин! Черт, куда запропастился? А у которых местах стойки подбивать. Я укажу. А вообще у тебя в голове дым, фантазия, гармонист. Иван Сергеевич, тут не только стойки людей подбивать надо. Mm -hmm. Сколько рассказано, Харитон, mm -hmm. Ваня Курской, а ты только гуляешь с ними, песни поешь, mm -hmm. Шаляпин. Это будьте спокойны, Иван Сергеевич. Фух. Брак. Кузьмиев, ну куда ж ты пропал? Так ты смотри, Леготин, старайся! Учить приходится. Ну, Бестолковый народ. Ну ладно, давай, давай, пошли. Положение у вас в этом деле очень шаткое. Чуть что и вы мне партии. То есть? Да ведь какой-то цирк устроили шах. Я кричать буду. Я к Ходарову пойду. Вот дурила. Ходаровский слушать не будет. Тут надо врачком сообщить. Ведь это ваше дело. Вы начальство, а мое дело предупредить. Пиши. Мы предупреждаем. Будет катастрофа. В тире должен быть отвал. Неловко это. Пишем райком, а ведь я, между прочим, беспартийный. Пиши. Алло. Кто? Нету сынино. Пиши. Могут быть человеческие жертвы человеческие жертвы. Грамм для пробы. Какие 500 грамм? Администрация просит держаться в рамках. Ну, пыло, ну. Да, ты, Знаешь что? Напиши письмо, как будто от меня. Как я в нее влюблен. В стихах. В стихах, как ты умеешь. О, моя любовь летит, тебе как птица. Какая птица? А че? Ты знаешь, что такое любовь? Любовь, любовь, это... не знает Любовь, это как чип. Ты понизлее, потому что подумаешь, что мы телеганы какие Правильно. Правильно. По а быстрой рекою в долине птицы поют под бархатным куполом синим. Далекие звезды встают, как выйти родная навстречу. Тихой луне в этот нежный московский вечер ты придешь ко мне. Вайк, чё, угадай, что я хочу? В данный текущий момент, Харитон гость, ты желаешь выпить еще немножко пивка, а? Ну и послушать легкую музычку, как-то танго, я так понимаю. Правильно. Правильно, ну, маэстро, маэстро, публика желает танго? Безобразие чего ей как будто бы, черт знает, куда прийти. А у нас вот видишь вот, тихо, у вас, у них. Да что, к вам физическую силу примени. Примени. Скорее, Таня Борисович, И сбегает. Соня! Я тебе сказала, никогда не приходи в таком виде. А, Ахадар, лучше! Лучше меня! Конечно, лучше! Соня! Соня! Вань! Я хотел ей одно слово сказать! Ну и сбегай! Что разве так с ними? Перекирпичи духи! А, здорово! Здорово, Ваня! Соня! Соня! Соня! Соня! Принцесса! Соня! Соня! Соня! Соня! Соня! Башир. Не бил я окна. Как ты не бил, когда я видел собственными глазами? лицо и надо вызвать. Имеешь право. Она невеста мне. Невеста? Видали же, Никана. Никакая на тебе не невеста, хулиган. Ну, с... Ну? Ну? Чего это они? А Вани Курского нет, угу. я видела, вместе шли, а теперь убег, скрылся. Я здесь, мама, вот я. Ну, так что ж ты? Ну. Иди. Ну пойду. Ну? Ну. Хочешь уделить мне внимание? Да. Хочу уделить. А, а я думал, кроме Петухова, Балуна и других, там тебя больше никто не интересует. Mm. Слушай, ну чего ты с ними возишься, я не понимаю. Я бы давно на них рукой махнул. Это я говорю тебе, как партиец-партирицу. Партиец? Угу. А ты знаешь, что говорил Ленин? Я думаю. Он высмеивал тех, кто думает, что надо сначала воспитать хорошеньких и чистеньких людей, а потом уже строить социализм. Ленин считал, что социализм будут строить люди, воспитанные капитализмом, ими спорченные, развращенные, но зато им же закаленные в борьбе. И я верю. Настанет еще день, когда этого Харитона мы будем в партию принимать. Партию? Балуна? Да, Балуна. Ты видишь только, что он пьет. А не хочешь видеть, что в человеке там заложено настоящее зерно? И? Что он может стать замечательным забойщиком? Ты а вообще настоящим человеком? Балон, человеком. Теория. Уже были случаи, когда враги честных рабочих толкали в болото пьянцев, чтобы дискредитировать довести до прогулок. И ты... Значит, я враг? Да погоди. Я говорю, наше дело не допускать людей до прогул. Ну? А ты как посторонний наблюдатель? Зачем ты ведешь себя так, усыня? Ой, откуда ты взялся так? Может быть, анкетку заполнить, а? Ты позоришь партию? Товарищ Хадаров! Что, мы-то с тобой будем? Народ тебя нам всю жизнь сломает хребет, если ты будешь мешать работать. Хорошо. Уходи! И запомни... Мы не позволим тебе добавское обращение с людьми. Мне наплевать на твой гонор. Ладно. <свист> <свист> не сдержался. Алло! Алло! Оглокло. А Секретарь райкома. Секретаря райкома. Слушаю. Я, да. Что? Не понимаю, какое гонение? Демократию душит. Засравил. Да, меня отравят и жевают. Наплевал в самую душу. Ладно, хорошо. Я завтра к вам приеду. Пожалуйста, товарищ Хадаров, там секретарь из Лейкома. Вас тему срочно требует. Попроси его, пожалуйста, сюда. Объясни, в чем дело. А. <связь> и ушами хлопал. Там же Иван Сергеевич народ везде. Ну как же я могу? Нет, ты гляди, Харитон как первая мая. Слыхал, 16 норм сделал, а казату двадцать, 20. Вот и не безобразничевый. И вас бы так встречали. Ну где уж нам? А что, я, например, Асан Петрович, тонкой кости человек. Не интересуюсь тихой жизнью. Мне вот этот шум, аплодисменты. Мне вред. У меня от этого голова валит. Ей. Я, я уж как не сидел. Да что? Разрешите, товарищи Нитин, по случаю неслыханного рекорда товарища Казадоева и Бугаркова считать открытым. представляется товарищу! Товарищи! Товарищи! Ты смотри, как ты старика возвысит. Орел просто. Орел. Я, товарищи, как говорится, не подготовленный к докладу. Я не могу все столько себе объяснить. Пускай товарищ усынин скажет. Или же Витя ну что ж, мне приятно. Большое спасибо, что вы нас так встречаете. И музыка, и ура. Вот. Значит, них уже людей. А я-то все думал повсеместно. Герои, летчики и так далее. Да. Я ведь 50 лет. На шахтах слишком нахожу. Вот бы вот свите и придумали. Мне ведь товарищ Хадаров так и сказал. Ты, говорит, товарищ Казадоев, старайся, на тебя партии смотрит. Ну я, конечно, по всем ночам не спал. Все думаю, не услышь, сорвусь. Он нет. Витя мне много помог. Он, наверное, инженером будет. В конце концов. Вот. И, и товарищ Ходаров нам поддержку оказал, и, и Петухов Борис Николаевич, и так далее. Нет, большое спасибо всем! Ой. Да здравствует советская власть! как напугал дьявол! Гахарова, ну дайте Измайлова. Куда не исчез? Что там такое происходит? Да. Казадоев и Бугар... Ага. Проболел. А который тут Петухов? Петухова сейчас нет, он в шахте. А... Это все его дела как организатора. Большие дела. А если не будет обвала, я тебя завалю. Нет. Шахтору первого ранга, заслуженному деятелю горного искусства, даромен, начмежки. Духи. Ежели тебе скажем, не надо. Отдашь старухи, сгодится. С вами? Вот Маруся мы с тобой вдвоем остались. Видала, как меня весь поселок поздравлял? Видала? Mm -hmm. А почему? Почему мне такой почет? Потому что я человек правильной жизни. Ну ж, расхвастался. Нет, ты подожди, подожди, отца. Допустим, я помираю. Опять за свое. Господи, спаси. Ты, слушай, все помрем, ничего хитрого нет. Ну вот возьмем меня. На войне я не бывал, mm -hmm. стихов не писал, mm -hmm. и летчиком не был. А вот помру, ведь тоже вспомнит. Скажут, был Казадоев. Рубал уголь. И как рубал, дай бог всякому. Ты это понимаешь? Mm -hmm. Понимаю, все понимаю, Кузя. Некультурная ты все-таки женщина. Mm. Выдумщий ты вот что. Соня идет, не погань себя, А деви характер. Ну, лежишь, арестант? Чего лежишь? что ли, по пьяному делу откусил? Иди к Хадару, целуйся с ним. Вот тебе так, верно, надо идти к Ходарову, извинения просить. Извинения? Да. И все придумали, голубчики? Раскусили вас, И? все вас знают. Садик сидели? Сидели. Сидели. Уговаривал? Угу, уговаривал. Замуж за тебя, за дурака. Целый час со мной сидел, уговаривал. Раз ты сам не можешь даже девушку заговорить. Вот что, Макар, Я Харитон. Поаккуратнее, ей-богу! Ты мне в душу не лезь, я не железный! Придешь к Хадарову, скажи, извините, я против вас такую подлость сделал, Так. Да-да. Но будь здоров, Сан Петрович. Я до вас, товарищ Хадар. Вы слышали, наверное. Какая глупость получилась. Женщин в общежитии втревожу. Да, слышал. Говорили мне, что ты не даже из поселка убрать хотели, чтоб ты не позорил шахту. Казадоев тебя учил. Думал, с шахтер получится настоящий. Я тебе помогал, книжки давал читать. А ты вон как читаешь. Я читал. читал. Вот тут вы мне одну книгу хорошую дали. Как ее... Забыл фамилию. Дубровский. Какая книга. Это я просто забыть не могу. Вот что. Ты мне зубы не заговаривай. У нас сейчас разговор не про Пушкина. Судить тебя будут. И тут уж помочь я тебе ничем не могу. Суд разберется, кто из вас виноват. Ты или Ваня Курский, или еще кто. Ваня не виноват. Значит, ты. И я нет. Ха. Выходит, я ловал стекла. Вот ты сюда зайдешь. Поговорим. Здравствуй, Харитон Егорович. Здорово. Какое несчастье у тебя, Харитон, я слышал. Чё? Несчастье, говорю, суд. А? Да, дело серьезное. может уйти тебя отсюда, смотаться пока не поздно. А то знаешь, дадут пятерку. и ваши не пляшут. Это ты рожок наломал. Ты что, ты отдурел? Что ж, Ванька? А в чем тут Ванька? Ваня со мной стоял. Выходит, я стёкла бил? Выходит. Ответственность вся на тебе. Ответственность испугал! Ответим! За все ответим, мне страшно! Рожа! Ну ты же таки полегче! Ты мне лес нормальный! Да! А -а -а -а. Ответственность! Я тебе лес отблюдать не буду! А я отвечу! не хочу! За все отвечу! Ответственность! Чишь, во всю силу. Уголь, он как зверь, с ним хитрость узнает. Видал в цирке зверей? Видал, а? вы медведи. Видал. Морды у них хуже какие. А человек их воспитатель в клетку вошел, и они сидят как ученики. тихо -ти. А почему? Потому что он их слабость знает. Так же и уголь, он может становить человека. Если человек не хитрый, и он может покориться, ежели понять его слабую струну. Клеваш. Понимаешь? ну я как ка молодожник. -ка а. Вот! Огорячиться в таком деле совершенно не следует. Да ты корпешь, ты бери, так сурну, потихоньку. А, Соня! Давай я тебе помогу! Харитон идет, да? Вышла там! Вот, ребята, подружимся, хорошо жить будем, я за порядком вас глядеть буду, вы же народ озорной, за вами глаз, и глаз нужен. Харитона нет, вот ему сюрприз, а я, ребята, нарочно так сделал. Пожалуйста, стыжка, клуб, на суд, в оборудов судить будем, а спешу поздравить, так с законным браком. Спасибо. Простите за нескромный вопрос. Это не вашу ли супруга собирать сути это... Моего! Ах, вашего. Харитон. Ну-ка, встань, Харитон. <как> Я тебя чего-то хочу спросить? Эф. Как же ты, а? Девиц по ночам пугаешь, окна бьешь, двери ломаешь, а? Этого ж не было! Чего-чего такое? Он же выпивший был, он ничего не помнит. Я тебя не спрашиваю, адвокат. Садись. Я, Кузьма Петрович, садиться не могу, мне на одну секунду. А потом как свидетель я обязан. Он ей говорит. Соня, дорогая Сонечка. Это уж когда он выпивший был. А она не то застеснялась при подругах, не то что, в общем, возьми и скажи. Это, говорит, знать не знаю, кто ты есть такой алкоголик, ну. А вино ж, сами знаете, как там портвейн, виноградное это разное, его ж мешать с водкой нельзя. Чё ты? Но я тоже, конечно, не мог удержать его, потому что сам, как говорю перед вами, перехватил лишний подарок. Ну, ты смеешься? Это вот не оправдание выпиши. Ну, если это не оправдание, то я не знаю. Я и сам могу выпить. А? Ну, соображение, говорю, надо иметь. А то что же такое получается? Сегодня ты выпил, окна побил. Завтра я выпью опять тоже. И это мы никогда к одному единому не придем. Придирки! Как это, то есть придирки? Я проделываю орел. Хулиганства разное мы позволить не можем. Это значит пятно на всех шахтеров положить. Да, да. Да. А ты знаешь, кто вы такие шахтеры, а? О, электричество горит. Это мы, шахтеры, его зажигаем. Поезда во все концы идут. Это мы их двигаем. Да? во всей стране нашей шахтер почет и шахтер обязан понимать кто он есть такой на земле где же это видно чтоб шахтер стекла бил а если он не бил Ваня! Ты меня не перебивай. Еще раз крикнешь и до свидания. Я сам вижу. Ни один он безобразит. Дружки у него худые, в яму его тянут. Но мы и до дружков доберемся. Твой-то какой, а? Он у меня серьезный. Ой. Я человек беспартийный. Может, тебе и слушать меня вовсе не интересно. Но я тебе все-таки скажу, ты разве тебе здесь место, на этой самой скамье на подсудимой, ты бы по-настоящему на портрете мог сидеть. Вот как я сижу. Как видите, Бугарков, чтобы все видели, какой ты есть человек. А так, до чего ты себя довела? Смотреть даже некрасиво. Как тебе самому-то не стыдно, Харитон? Нет, ты мне ответь, как тебе не стыдно. Садись, Хритоша, садись. Вот это и есть зарядительство. Так? Виталий Форссипалыч, вы тоже предупреждали? Да-да, я ошибался. Теперь я вижу, что точка зрения Фетухова и Казадоева так. самые верные. Ага, и вы? Ну ладно, я вас всех раскопаю. А -а -а. Да. Да. <толкнул> да ты скомандовал тревогу. Кто тебя обратил поднимать маленькую несчастье? И был в шахте? Был. Ну что, придавил? нибудь При мне нет. Ну вот. вот подпади к народу. Ну, что ж ты, как всегда? Да? Гляди, Макар. Да. Если сегодня не мы его, так он нас. Слушай, ну, с Богом. Сейчас нащупай, нащупай, сейчас я вам Спрячь лампу, дурак! Будете меня успокаивать, ободрять. Буду, если надо. Не надо. Я виноват. Из-за меня и Казадоев пострадал. Вот видите, вы мне доверяли. А я вас подвел. Теперь все пропало. А можно без мелодрамы? Я этого не люблю. Слушайте, товарищ Ходаров, не рисуйтесь, я не верю в ваше спокойствие. Все это внешне. у нас вредители этого только вы не понимаете распустил нюни я виноват я виноват неужели вы не понимаете что действовать этим воплем в пользу врага принимаете на себя вину и тем самым укрываете действительных преступников всякую сволочь и мразь заходи Я хочу раз... Садись, садись. Я хочу раз такое дело поговорить. Спустите меня в эту лаву. Я у Казадоева учил. Да, но сейчас не в этом дело, Харитон не Зря! Опасности там никакой. Харитон, человек нам дороже всего. Ну, я и говорю. Стойки укрепили, теперь там хоть пляши. Подобрались хорошие ребята. Много народу желает в эту лаву указать свою работу. Правильно думаешь, Харитон Егорович. <связать> Работу в этой лаве надо продолжать обязательно, Борис Николаевич. Ты понял, как будет? Я уже со всеми говорил. Все ребята на рекорд согласны. Теперь только за тобой идем понял? Понял. Да подожди, Жеваль, ты же всё-таки не корова. <связать> <связать> я не я с тобой серьезно говорю. Я знаю, Харитон Егорович. Ты хочешь, чтобы я полез в ту лаву, где Козадой? Ну? Где Валп. Ну да. Харитон Игорь, мне же моя жизнь дорогая. Ну, в деньгах я, собственно говоря, не нуждаюсь, как это некоторые. Ну, без кого оркестр тоже могу прожить, как это известно. Вот и все. А вообще ту лаву закрою. Все. Все. Это глупости. Ну, глупости идем. Спросить. Да подожди, я уж говорил. Ну, что... идем Усынин. Усынин, вот я у тебя хочу спросить. Лава, где Казадоев был? Все пьянствуйте. Да я дело хочу спросить. Ты вот что имеешь в виду? Мы эту вашу мелкобуржуазную стихию прекратим. Mm -hmm. Да. Это Ходаровское руководство вас mm -hmm. распустило. А теперь довольно. Mm -hmm. И дружку своему былому передай, и ему хвост прижмем. Сад -с, -с, с вами не будем. А вот Харитона ты лучше бы не трогал. А тебе я специальный вопрос поставлю. Ну да. Да. Поставь. Поставлю. Поставь. Поставлю. Ох, давай, ты меня Ничего, напугаю. А, давай, бывай. Теперь у нас прижмет. Идем с испуга по стопке, примем. Я у тебя спрашиваю, ты пойдешь на рекорд или нет? Ну вот опять ты тоже самый Харитон, Егорич. Ну и двигай дальше, понял? А были называется дружки. Что тебе, Кузя? Может, Морсу? Хадарова позови. Профессор, тебе надо по медицине. Заведующий поехал в город, скоро привезет. Я говорю, Хадарова, Скажи, Казадоев помирает. Что ты, Кузя? Мы только жить начали. Ход тебе какой дали? Хадарова мне. И ведь смерчу поговорить надо. Уехал, Хадар. Все равно. Пусть позовут. Кажи Казадоев, мы просит. Звитой головой. Обидно. Дружка потерял. Поссорились. То, да. А вот зачем вот? Черт, серьезно. Прощай, Маруся плитовая, И ты, братишка с головой, Тебя я больше Вот Иван и музыка вас не берет, и песни не развлекает. Это же не твоего ума дело, Макар. Понять всю тонкость моей души. Понять-то можно, Ваня. А, а что ты, ты, ты, я, рыбикана, он, я твоя, Тебя а я Оскорбили тебя? Насмеялись? А за что? За ударную, можно сказать, работу Я бы на твоем месте ушел Или остался бы и насолил им По секрету могу сказать есть тут один человек, он может даже дополнительную зарплату положить от себя. Uh -huh. Uh -huh. А это за что ж мне зарплата? Давай, Ваня, выпив еще по одной. Э, -э, -э ну. Вот бал устроили, чуть нас с тобой не придавило. А власть их покрывает? Ты чего, Макар? Против советской власти? Власть тебе не нравится, а? При чем тут власть? Я не про это. Прощай а, ну, погоди, погоди. А про какого ты мне тут человека говорил? Я тебе ничего не говорил. Как ничего? Ты что ж ты думаешь? Я пьяный. Уратья! Какие-то мне. -то... Вторая смена. Тебе, наверное, сейчас наступать, а ты пьешь. Это не моя смена. Я свою смену знаю. Хотя я и разочарованный человек. Их, Ваня, Ваня. Чего, Ваня? Жулик, Ваня, да? Никто меня не понимает. Но вот тусынин говорит, поставлю вопрос. Что значит поставлю? Может, я сам на него могу вопрос поставить? Может, я сам в душе Стаханове? В душе? Да, в душе. А что ж ты думаешь, у меня души нет? Конечно. А нет. Может, у меня душа больше всех. Может, ширше всех? Может, мне вот этот гудок вот душу рвет. Погоди, погоди. Это какие же он мне деньги предлагал. А? За что? Да! ну как концыум и немедленно Заладилось все, как дьяволы эти завистники свалили моего кучу. Товарищ Ходаров? Я Кузьма Петрович. Кончаюсь я. Ну что-то, Кузьма Петрович, мы еще с тобой рыбу ловить будем. Ваня Куртки говорит, лещи какие? Нет. Вчера я еще думал, поживу. А сейчас вижу, не жрец я. Нет. Вадима Петрович, доктора, сейчас я их спрашивал. Говорят, поправишься. А мне плохо. Душа горит. Я хотела священник позвать. А товарищу сын против попа зовут. ведь он же в крокодил заметка. Не мешай, это ведь не твое дело. Я тебе не советую, ведь ты за это будешь отвечать как партийный организатор. А ты что же, перевоспитывать тебя сейчас будешь? Да. Ну я, Ходаров. Мы хотели предупредить вас, начинаем массовый рекорд. Да-да, воздушные магистрали крепления проверили я и Никифор Степанович. Да-да, проверили, проверили. Неужели, ребята, сорвемся? Не справимся, а? Ну ничего! Пусть Кузьма Петрович не обижается. Я его достигну, прям говорю. Пошли, ребята! Сегодня, Кузьма Петрович, по твоему способу в одну смену 40 человек будут работать. Вот посмотрел. Да, хорошо, Здравствуйте, Встречались? Ну вот опять новость. Вы были против меня, аж я подрываю парторга, а Хадаров заставляет меня папа приглашать. Чего? Папа, говорю, священника, служителя культа. Да я бежу. Ходару допустил ошибку. Ну то? Да? Ошибся, что в свое время не поставил вопрос о исключении тебе из партии. То есть? Вредный ты человек усыни. Ага. Пойдем выше. Иди туда, товарищ Ходаров. У тебя дела, а мне немножко легче стало. Ишь как весело гудит. А жаль, что Ваня Курский с тобой не пошел. А ну его дурью мучится. Вон он, слышка, наш красавец идет. Морда тогда никакая. Желтенькая. А ну говори. Здравствуйте, товарищ Хадар. Здравствуйте, товарищ Ваня Курсин. Понимаете, хочу тут одного гад поймать. Какого-то гада. Хотя я и разочарованный человек. Ну ты мне это брось. Подумаешь, разочарован. Ну-ка, отдохни на меня. Дело мне в это. А в чем? Можно вас на минуточку. Понимаете, сижу я в пивной, вдруг Ляготин покупать стал. Говорит, им, и есть какой-то человек, который мне может деньги выдавать. Как будто я какая-нибудь... А ты подумал, почему на тебя покупать стали? Подумал. Не понял? Понял. Кто этот человек, который должен был тебе деньги выдавать? Не знаю. Я хотел Ляготина в морду. Он убежал. Поймать бы надо. Я бёстышка поймал. Куда он убежал? Не знаю. Эх, голова Врага спустил, понятно? Так ведь своим же парнем считался. Песни какие хорошие пел. С песни пел. Товарищ Ходаров, а что если я выйду и при общем собрании скажу? Скажу так. Я знаю, что рабочий класс есть жестокий класс, когда ему гадят, Но он же есть и добродушный класс, когда ему признаются по-честному. И вот я сознаюсь, был дурак и глупый. Но обязуюсь этого больше не делать. Как вы думаете, простят меня в таком случае, товарищ Ходаров, а? Делами, Ваня, делами доказывать надо. Ну вот пустите меня на этот рекорд, товарищ Ходаров, пустите, ей Ваня обязательно меня завалит. Mm. Вы со мной можете пострадать, Иван Сергеевич. Не каркай. Завтра вместе уйдем. В самый разгар, как смена начнется, подбивай стойки. В трех местах, как я говорил. Один обвал было, не думаешь, случайно. А второй, плановые методы крышка. Ну, mm. действуй. Я воздушную магистраль нарушу, Будет паника. И ты тут не зевай. Прославил труд, страну свою и время, родной простор и звездных дорог. Идет вперед, Татановское время, и до шоколы война украдет. Идет вперед. Своим трудом взрывая груз породы, Глазов угля глубины проходя, Сильней шахтеры, силою народа, И обогретый всем вождя. Сильней шахтеры, силою народа, И обогретый во всем И в мирный час, и в воевое время а я справа, что и черному это рогал, Пойдет вперед, катана встанет влево, Пойдет вперед, катана встанет влево, Пойдет вперед. Делаете, Никита, и вот завинтить вот. надо, безобразие или нет, идиот какой-то раскрутил. Это вы сейчас раскрутили. Ну, наверное, и я. Вот-вот, вы завидуете Петухову, который обогнал вас, и пошли на выведительство. Вы все шутите, Иван Сергеевич? Понятно. Срыв сегодняшней работы — это удар по методу. Удар в самое сердце. Расчет у вас правильный. Я, вам говорил, что в условиях нашей шахты нельзя, и не вышло. Так, что ли? Вы с ума сошли? И кричите! А как вы смеетесь? Тихо! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Как вы смеете? Помогите! Так что, Товарищи, вот, виновник обвала! Я поймал его? А ну, давай, поднимайся! Товарищ. Видите трубу? Товарищ Петухов, да. вот что мешал вам работать и из зависти вредить начал, ясно? Убери кулак, я думаю тут еще не все, ясно. Вот а интеллигенция-то! Друг дружку прикрывают! Давай, веди их на гора там разберем! Ваня, да? Угу. Я Ваня. Так вон ты, какие-то мне деньги предлагают! Yes. Wait, wait, wait. Видите кровь? Это он меня! А вы чего сидите, Никифор У вас же дело в шахте. Как? Вы, так сказать, некоторым образом замешан? Могут действительно подумать, что это я? Никто этого не подумает. Идите, Никифор Степанович, да? идите. его отпустили? Негодяи. А вы, товарищи, давайте в шахту. Не будем из-за одного мерзалка терять время. Пошли, Пошли. ребята. Вредителя отпустили. Честного человека позорят. А ведь ты, честный человек, не работал в этой смене. Зачем же ты порез шахту? И почему обязательно показательный участок? Что? Необходимость была. Не имеете права, не доказано. Уже доказано. Кузьмин, вы потеряли лампу. Спасибо. Пожалуйста. Это не моя лампа. А чего вы волнуетесь? Зачем вы мне ее дали? Не вы ее подсунули, ходару в шахты? Не я. Значит, вы знаете, что ее подсовывает. Откуда я знаю? Действительно, откуда вы знаете? Я сейчас легко тебя слишком поймал! он? Вот. Иди сюда! Разрешите представить, сука. сука! Ага. Вот тот, кто пришибка Казадоева. Продали Иван Сергеевич, а? Продали меня. Ммм! Дурак! Корзинкин я пойду, у меня дела там в шахте. Иди, я, если не сам подлежу. Рассказывай мне, Маруся, рассказывай. Тогда я не усну. Ну вот, значит, полезли они в шахту, все твои ученики. Костя Зайцев, Петров Яков Фомич, Данилов Илья, Балун. Ваня Курской тоже полез. Говорит, пить не буду. Хочу быть героем, как Козадой. Как ты, Кузя, значит, хочет быть. Рассказывай мне, Марусь, рассказывай. Я все слышу. Ну вот, я и говорю. Спустились они в шахту. по твоему способу, Кузя. Измаилов Александр Петрович говорит, вся Россия будет по твоему способу, весь Советский Союз.